Вот такую систему координат это время это ресурс здоровья теперь есть люди у которых и от рождения ресурс здоровья очень высокие вот такой они очень сильные мощные породистые они родились от очень здоровых родителей и так далее мы их называем этих людей дети природы есть люди, у которых ресурс здоровья поменьше они родились не от очень мощных и здоровых родителей и выросли в условиях мегаполиса мы их называем дети городов есть вот эти, которые еще чуть поменьше это дети медицины Дети медицины – это те, которые, если бы не медицина, их бы не зачили, если бы не медицина, их не выносили бы, не родили и так далее. Но если бы они все были идеально симметричными и ровненькими, то эти бы дети медицины, они бы проживали вот такой энергоресурс – экономно, бережно и так далее. Дети городов, у них вот такой ресурс, у детей медицины такой, это дети медицины, это дети городов, а это дети природы. Дети, ну дайте другой возьмем фломастер. Такой вот и вот зубоники. Вот, теперь у нас дети городов. Их больше всего, вот этих вот, вот этих детей городов больше всего. И тоже, если бы они были ровненькие и симметричные, они бы проживали вот такой ресурс здоровья. А так как у них внутрь встроены механизмы самообновления, они бы постоянно обновлялись и жили достаточно долго. Есть еще дети природы. Они вот такие вот у нас мощные, и они, если были бы идеально ровненькие, они бы вот так проживали свой биологический ресурс здоровья. Но у всех у них есть некие в теле диспропорции и асимметрии. И эти диспропорции асимметрии, они им задают вот этот угол какой-то, у каждого он свой, угол альфа, угол асимметрии. И этот угол асимметрии нам покажет, что вот эти проживут вот такую жизнь, вот такую, по слабому звену. Вторые проживут вот такую жизнь, вот такую жизнь. Опять и умрут по слабому звену. И третий у нас, зелененький, где у нас? Вот он. Проживут вот такую жизнь и умрут по слабому звену. Вот. Это как бы понятно. Теперь, видите, это конус. Конус один, два, три и так далее. Теперь мы перейдем к к самой главной науке, которую лично я открыл и разработал, это энергоэкономика. И теперь этот треугольничек мы неким образом конвертируем вот в такой конус убывающего ресурса здоровья. Вот такой конус. И теперь максимально накопленный ресурс здоровья будет вот здесь, в 20 лет в 20 лет люди завершают рост и развитие и у них максимально накопленный ресурс здоровья вот такой это люди, которым уже потом исполнилось 30 потом вот так 40 потом вот так 50 потом вот так 60 потом вот так 70 и по статистике они обязаны прожить 80 лет обязаны, иначе они выпадут из нашей европейской статистики. Что интересно в этом последнем треугольничке? Он является ресурсом доживания, это ресурс доживания, остаточный ресурс доживания. Теперь этим остаточным ресурсом или этим последним треугольничком мы можем вот так вот померить все это. Вот, вот так, вот так, вот. Кто-то может сделать интервалы, я делаю через 10 лет, кто-то будет делать через 5, но сам может себе нарисовать такую бонус здоровья. Итак, это 20, это 30, это 40, это 50, это 60, это 70. И последнее десятилетие ⁇ это проживание остаточного ресурса здоровья. Теперь смотрите, мы у нас вот... Давайте другим. У нас вот этот ресурс здоровья, я отчеркиваю вот эту часть, вот так, вот так. Это, и видите, сюда будет относиться последний треугольничек. Это энергоресурс, который всем нам, и мне, и вам необходим для жизнеобеспечения работы наших жизнеобеспечивающих, энергообеспечивающих органов и систем. Это на жизнеобеспечение. Жизнеобеспечения. Это святая святых, в которую лазить нельзя. К органам жизнеобеспечения относятся все метаболические системы и, метаболич, и все, что обслуживает, это, это и в первую очередь желудочно-кишечный тракт, эндокринная система, вегетативная нервная, соматическая нервная система, и так вот это вот те самые системы, эндокринная и так далее. Это все железы внутренних секреций, в общем, это вот все то, что находится у нас внутри и служит нам для жизнеобеспечения. Вы видите, везде вот по два таких треугольничка. Два. Естественно, один треугольничек будет количественный, показатель этого ресурса здоровья, и второй – это качественный. Когда у нас качественный показатель падает и остается только количество, допустим, это люди, которые когда-то могли есть все, а теперь они сидят на диете, потому что им и это нельзя, и это нельзя, и это нельзя, и это противопоказано. И вот это значит, что у них все количественные показатели как-то остались, а качественные просели. Итак, нижняя вот эта линейка – это энергоресурс на жизнеобеспечение. Это, по-хорошему, если говорить, это неприкосновенный запас. Неприкосновенный запас энергоресурса. Запас энергоресурса для того, чтобы они могли генерировать энергоресурс его обслуживать и так далее следующий вот этот я беру, все говорю пока только от биологических принципов и